Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем тренинге партнерские продажи для новичков. Это вторая часть видео, которое посвящено трафику с YouTube. Тем, кому интересно, кому нравится YouTube, смотрите, привлекайте бесплатный трафик с видеохостинга YouTube. В этом видео я расскажу, как привлекать трафик на ваш канал из поисковой выдачи YouTube. Вот сейчас наш оформленный, можно сказать, красивый канал. Никаким образом никогда не выскочить в поисковой выдаче Ютуба по нашей нише, по нише похудения. Почему? Потому что нигде у нас на канале, ни в названии, ни в описании, у нас нет ключевых запросов. То есть тех слов, которые люди набирают в поисковой строке, в нашем случае Ютуба. Есть небольшая вероятность, что появится в поисковой выдаче наше как бы видео, потому что здесь у нас есть ключевой запрос «Худеем без диет». И вся SEO-оптимизация под запрос по-простому сводится к тому, что вы находите ключевые запросы по вашей нише и используете эти ключевые запросы при создании названий, описаний и в тегах вашего канала и видео. И как вы узнаете сегодня, и в плейлистах тоже. Итак, как можно по-простому найти ваши ключевые запросы? Начнем использовать сам YouTube. В строке поиска YouTube набираем «Похудение». YouTube начинает вам выкидывать те запросы, которые вводили люди в строке поиска, связанные с вашим запросом похудения. Просто «Похудение». Это первый ключевой запрос. Я их беру и складываю в текстовый документ. Сразу разделяю запятыми. Почему, поймете позже. Дальше. Похудение до и после. Еще один ключевой запрос. Также помещаю его в наш файл. Ну и так далее. Прохожусь по... Ключевым запросам, которые мне выкидывает YouTube. Конечно, очень важно подбирать коммерческие ключевые запросы. То есть не просто абстрактное похудение, а запросы, в которых ясно видно, что люди хотят именно похудеть, либо узнать, как похудеть. Ну, например, похудение живота, похудение после родов, похудение за 30 дней. Вот это вот хорошие ключевые запросы, которые коммерческие. Именно такие запросы вы должны собирать себе ваше, так называемое, SEO-ядро канала. Я сейчас поставлю на паузу и соберу запросы с YouTube. Вот я выбрал с YouTube шесть ключевых запросов со словом похудение. Конечно, когда копируете в свой текстовый документ очередной ключевой запрос. Смотрите, какое количество видео выдается по этому запросу. Это вам подскажет, с каким количеством видео вам придется по этому ключевому запросу конкурировать. Вы понимаете, что чем больше видео, тем больше конкуренции, тем сложнее вам попасть вот на эту любимую всеми первую страничку поисковой выдачи. Обратите внимание, что чем длиннее запрос, тем, как говорят, его ниже частотность. Вот по такому длинному запросу, как похудеть навсегда и забыть про диету, всего лишь 759 видео. Но мне очень понравился этот запрос, я буду его использовать, и я его оставил. Вот таким вот образом вы надергиваете запросы с самого YouTube. Можно взять еще ключевое слово по вашей типе, ну, например, диеты. И опять же, по нему подобрать нужные вам ключевые запросы. Наша задача найти 20 хотя бы ключевых запросов по вашей нише. Значит, аналогично мы с вами поступаем в строке поиска Яндекс и в строке поиска Google. Но я вам покажу сейчас на примере Яндекса. Опять же, пишу похудение и смотрю, что выдает Яндекс мне по такому ключевому запросу. Тут есть уже знакомые нам запросы похудения до и после например хороший запрос похудения в домашних условиях вот я его скопирую если вы используете поисковые выдачи обратите внимание что у вас еще будет написано внизу вот здесь роботы яндекса выдают что еще ищет вместе со словом похудение вот например диета для похудения можно вообще взять их вот так вот сейчас все выделить вставить наш текстовый документ и посмотреть, что, что можно оставить. Я опять же поставлю на паузу. Итак, я надергал еще с Яндекса несколько интересных, на мой взгляд, ключевых запросов. Даже оставил некоторые запросы конкретные, например, похудение с помощью активированного угля. Это тоже есть смысл использовать. Это конкретный ключевой запрос, то есть люди хотят именно похудеть, использовать данную методику. Тоже этот запрос можно отвести, отвести коммерческим. Аналогично вы поступаете и на поисковой страничке Google. Вот это очень простые способы, которые позволят вам набрать для своего канала ключевых запросов, которые мы будем использовать везде. Как использовать, я покажу. Если вы хотите провести более тонкую аналитику, вам необходимо обратиться к системам контекстной рекламы, которые есть и у Яндекса, и у Google. О системе контекстной рекламы Яндекса я говорил в уроке, который был посвящен выбору физического товара. Мы там специфически использовали статистику Яндекса. Что вам нужно сделать? Вам необходимо зайти на страничку Яндекса, авторизироваться в своей Яндекс почте, опуститься вниз, нажать на кнопочку Direct перейти вот на страничку Яндекс.Директ и выбрать раздел «Подбор ключевых слов». Значит, аналогично работает и система контекстной рекламы Google AdWords. Чтобы попасть в этот сервис, его можно, конечно, выбрать из списка сервисов Google. Можно набрать в том же Яндексе поисковой строке Google AdWords. Первое, что появится в поисковой выдаче, это ссылка на нужный вам ресурс. Вас обязательно попросят еще раз авторизоваться, в данном случае в сервисе Google AdWords, ввести данные по своему аккаунту. Нажимаете кнопочку «Войти» и попадаете в сервис контекстной рекламы от Google. Ну, при первом входе вас попросят сохранить ваши настройки. Это очень хороший сервис, который работает аналогично сервису «Яндекс» точнее, Яндекс работает аналогично сервису Google AdWords. Итак, как же мы с вами подбираем необходимые ключевые слова? Набираем ваше первое ключевое слово похудение и нажимаем на кнопочку подобрать. Зачем я вам показываю сервисы контекстной рекламы их возможности по подбору ключевых слов? Дело в том, что здесь вы можете проанализировать частотность ваших запросов. То есть есть такое Понятия, как высокочастотные, это запросы, которые набирают наиболее часто. Вот запрос похудения, он высокочастотный, видите, 2 миллиона раз это слово встречается в поисковых запросах. И далее пошло по убывающей. Вы должны понимать, что пробиваться по высокочастотным запросам крайне сложно, особенно для молодых каналов. Пробиваться по низкочастотным запросам. Но это все-таки хорошие запросы 22 тысячи. Я имею в виду запросы, которые вводят меньше там, 500 раз за месяц. Продвигаться по низкочастотным запросам нет никакого смысла, если вы, как в нашем случае, создаете 3-4 канала. Вот. Пробиваться по низкочастотным запросам легко и просто, вы сразу будете первым. Но такие запросы никто не смотрит, не вводит. И, естественно, никакого трафика вы особого не получите, если у вас 3-4 канала. Вот если вы создаете 300 каналов и все их оптимизируете под низкочастотные запросы, да, тогда вы трафик получите. Но это другая схема работы. Значит, нам нужны запросы, которые называются среднечастотными, то есть, которые находятся вот здесь, вот в серединочке. Вы можете их взять вот таким вот образом, выделить и все целиком скопировать себе ваш текстовый файл. Google AdWords аналогичный принцип работы, но здесь очень удобный инструмент, который позволяет вам выгружать ваши запросы в Excel документ. То есть не надо вот эти вот операции по копированию делать. Для этого вам нужно войти в инструменты и выбрать планировщик ключевых слов. И мы с вами выбираем поиск ключевых слов, по фразе или категории. Вот здесь вы просто вводите ваш ключевой запрос и нажимаете подобрать. Диеты. Нажимаем получить варианты. Сервис, конечно, работает чуть помедленнее. А для того, чтобы нужные вам запросы, а тоже их лучше выбирать по среднему, либо по низкой уровне конкуренции, для того, чтобы они у вас... Собирались ваш план, который вы затем выгрузите себе на компьютер. Просто нажимаете вот на этот вот значок «Добавить план». И партия ключевых запросов добавляется вам в план. Вот таким вот образом щелкаете и добавляете их в план. Можете нажать теперь на кнопочку «Посмотреть план». Вот то, что я собрал. И затем нажать на кнопочку «Загрузить». И все ваши ключевые запросы загрузятся вам на компьютер в виде Excel файла. Вот он у меня улетел в загрузке. Что из себя представляет этот вот Excel файл. Ну, а вот наши ключевые запросы и статистика, сколько их вводят. Отсюда вы можете легко и просто накачать себе нужных ключевых запросов. Кроме стандартных инструментов, которые вам дают контекстная реклама Яндекса, контекстная реклама Гугла Вы можете использовать различные программы парсинга но одна из наиболее популярных это программа Словодер Словодер скачать, она бесплатная скачайте ее и она будет делать то же самое, что мы сейчас с вами делали через сервер с контекстной рекламой, но может быть быстрее для кого-то будет проще но не суть. Каким образом вы надергиваете эти ключевые запросы, каким образом вы составите вот ваш файлик. Еще раз повторюсь, он должен быть ну, не менее 20, а лучше более слов с вашими ключевыми запросами. Это и есть ваши ключевые запросы относительно вашей ниши, вашего продвигаемого товара. Что мы делаем с ними дальше? Мы возвращаемся на наш канал, входим в творческую студию, входим в раздел «Канал» в раздел дополнительно и вот в поле где написано ключевые слова канала мы вставляем наши через запятую собранные ключевые слова канала вот взяли их и вот сюда вот ставили не забывайте нажать на кнопочку сохранить что мы сейчас сделали мы прописали для нашего канала ключевые слова вот теперь через какое то время наш канал хоть он и называется елена стройного но так как в его Настройках стоят нужные нам ключевые запросы, наш канал будет выдаваться в поисковую выдачу. Но мы на этом не останавливаемся. Мы, опять же, возвращаемся на канал и переходим в раздел о канале. Для каждого канала есть такое понятие, как описание. Нажимаем на кнопочку описания и вот здесь, используя наши ключевые запросы, мы создаем описание канала нельзя делать только следующее это вот взять опять же наши ключевые запросы вот таким вот образом сюда их бросить так некоторые поступают но это заканчивается плохо на сегодняшний день потому что у этого описания получается SEO оптимизированное то есть не одни слова а только ключевые запросы поэтому ваша задача из вот этого набора непонятных слов сделать какой-то осмысленный текст я их еще раз скопирую вот сюда, сейчас поставлю на паузу и соединю их с помощью различных слов, попробую из абракадабры сделать что-то такое более-менее читабельное. Ну и так, правильно используя голову, я вот из такого набора слов сделал вот такое описание для своего канала. Но только в одном месте, для того, чтобы сэкономить время, я сорвался и оставил ключевые слова. Но они тут логично смотрятся. Видите, на моем канале вы узнаете о и пошло как бы перечисление моих ключевиков. Все. Ничего тут сверхъестественного и сложного нет. Каждый из вас сможет повторить эту задачку просто немножко по креативе. Теперь я выделяю свое описание, возвращаюсь, вставляю ее и нажимаю готово. Итак, что я сейчас сделал? Я, кроме ключевых слов, еще сделал SEO-оптимизированное описание канала. То есть теперь наш канал в два раза лучше будет выдаваться по нашим ключевым запросам. Я вхожу еще в раздел обсуждения и могу что-нибудь также скреативить, написать несколько слов, используя основные ключевые запросы в этом разделе. Ну, например... Похудение, как похудеть навсегда и без диет. Вот так вот ставлю. Ой, ставлю. И напишу. Хотите знать, смотрите канал. Вот. И нажму ⁇ Отправить ⁇ Все. Чем больше ключевых запросов появляется на страничке вашего канала, тем лучше. Вот таким вот образом мы заточили наш канал. К сожалению... Я не могу исправить его название, потому что я решил, чтобы мой канал назывался человеческим именем. А так бы можно было и в качестве имени канала использовать какой-то один из ключевых запросов. Что я делаю дальше? Я возвращаюсь в творческую студию, в раздел прямых трансляций, потому что у меня же это прямая трансляция, как бы они а видео. Нажимаю на кнопочку изменить и сейчас найденные ключевые запросы, подобранные вставлю в качестве тегов моего как бы видео, то есть вот здесь раздел теги и вы его здесь же вставляете, нажимаем на кнопочку сохранить. Далее, вот если вы обратили внимание на главной моей страничке канала, стоит стрелочка, нажимая на ссылку, а ссылка сама вверху, поэтому я возьму вот так вот ее немножко приопущу вниз, ну вот как-то так. Можно какие-нибудь здесь украшательства сделать, там нажми на ссылку ссылку и худей вот так вот у каждого видео есть описание то есть вы для того чтобы это видео также у нас выдавалось в поисковой выдаче лучше мы используя вот эти же ключевые запросы создаем все оптимизированные описания но я возьму например не буду переписывать извините возьму кусочек из описания канала, но так делать не надо. То есть нужно писать уникальное описание для каждого видео. И вот сюда, вот вниз, чтобы она у нас не оттеняла нашу ссылку. Я хочу, чтобы люди видели только ссылку и призыв. А для роботов вот здесь вот ниже сделаю вот такое вот описание. Все, нажимаем сохранить. И теперь вернемся на главную страничку нашего канала. Посмотрим, что у нас тут произошло. Ну, для новых клиентов посмотрим. Вот посмотрите. Я немножко приопустил. Надо было еще, конечно, больше опускать. Только писать какой-нибудь текст. Иначе... И призыв. Нажми на ссылку и худей. Вот моя ссылка. Она очень хорошо видна. Итак, мы оптимизировали и видео. Добавили в него описание, добавили в него теги. Одно видео на канале, конечно, это хорошо. Но если вы по методике, которую я рассказывал в первые в первом ролике создадите еще несколько трансляций, а я сейчас поставлю на паузу и именно так и сделаю. В качестве названий своих трансляций я, естественно, теперь уже буду использовать ключевые слова, я буду делать для них описание, а вот подобранные ключевые слова я буду вставлять в виде тегов. Опять же, для каждого видео я сделаю какую-то красивую картинку. Ну вот сейчас я быстренько создам пару трансляций. И покажу, что нужно будет с ними делать дальше. Итак, я сделал три еще как бы видео. Заточил их название, как обещал, под ключевые запросы. Создаются трансляции из творческой студии. Прямые трансляции, все трансляции. Создать новую трансляцию. Ну, Как это делается, я подробно рассказывал в первой части этого урока. Итак, для чего же я их понаделал? Но, опять же, только ради того, чтобы оформить нашу главную страничку канала, на которой у нас пока только одно видео, но есть возможность добавлять разделы. Три вот этих как бы видео я еще сделал еще с одной целью. Значит, в 2015 году YouTube изменил политику в отношении плейлистов. То есть сейчас плейлисты – это замечательная возможность для поисковой индексации, то есть плейлисты очень хорошо индексируются и выводятся в поисковую выдачу. Поэтому хотите, чтобы на ваш канал и на ваши партнерские ссылки еще больше народ наталкивался, создавайте плейлисты. Что вам нужно сделать? Вы под каждый свой ключевой запрос, вы создаете отдельный плейлист. Как это делается, я вам сейчас покажу но прежде чем создавать плейлисты я соберу ссылки на свои вот эти как бы видео для того чтобы их проще вставлять в наши плейлисты просто беру вот эти вот адреса и сразу же их соберу в какой то отдельный текстовый документ но ну, вот там где я делал описание подбирал ключевые слова ссылки на все свои три как бы видео я собираю в одно место. Все, отрез ссылочки есть. Перест... Приступаю к созданию плейлистов. Плейлисты можно создавать по-разному. Я вам покажу самый простой способ. В главной страничке канала входите в раздел «Плейлисты». Нажимаете на кнопку «Плейлист». Берете свой первый ключевой запрос «Похудение до и после». Делаете его названием плейлиста. Оставляете открытый доступ. Нажимаете «Создать» значит У каждого плейлиста есть свое описание. Вот здесь нажимаете на ссылочку добавить описание. И опять же, точно так же, как мы с вами поступали для описания канала, используя ваши ключевики, вы пишете какое-то уникальное описание. Для каждого плейлиста оно должно быть разным. Можете, конечно, не такое длинное писать, как для канала, а покороче, но описание должно быть. Опять же, взять вот все вот эти вот ключевые слова и просто скинуть в качестве описания вашего плейлиста, это худший вариант. Я так делать не буду и вам не советую. Сейчас поставлю на паузу и напишу небольшое описание для... Итак, описание готово. И теперь необходимо в него разместить видео. Для этого нажимаем на кнопочку «Добавить видео». Выбираем «Добавление по URL». Вот именно только для этого я и собирал вот эти вот ссылочки. И добавляем в наш первый плейлист наше первое видео. Вот. Нажимаете добавить видео. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы у нас плейлист был не пустой, для того, чтобы он индексировался. Вы можете в каждый плейлист добавлять все свои видео. Но я поступлю проще. Я создам три красивых плейлиста, в них добавлю Мои созданные видео, которых у меня сейчас на канале целых три. А во все остальные плейлисты добавлю видео в перемешку либо все подряд. Для чего я это делаю, я объясню чуть позже, когда начну оформлять главную страничку канала. Сейчас опять же поставлю на паузу и вот аналогичным образом создам еще два плейлиста для оставшихся видео. Итак. У меня три как бы видео на канале и я создал под них три плейлиста. Каждый плейлист называется по названию ключевого запроса. Каждый плейлист имеет описание и в каждый плейлист я добавил по одному видео. Значит, вам необходимо будет создать под каждый ваш ключевой запрос свой плейлист. Какие видео у них будете добавлять, это без разницы, можете все три добавлять, можете добавлять по одному, неважно. важно. Вот эти два наших красивых плейлиста. И сейчас этими плейлистами я еще украшу свою главную страничку. Сделаю ее еще более эффективной. Еще большее количество ваших партнерских ссылок появится на нашей главной страничке. Это еще одна вещь, ради которой я создавал плейлисты. Кроме того, что YouTube их очень хорошо индексирует. Перехожу на главную. Выбираю опять же для новых зрителей и нажимаю добавить раздел. Я хочу добавлять плейлист, один плейлист. Лучше размещать по вертикали. Почему вы сейчас увидите, у видео будет открыт, открыто описание. Значит он спрашивает мои плейлисты. Какой плейлист? Сейчас вам появится список всех ваших плейлистов. вот Выбираем первый плейлист и нажимаем готово. Обратите внимание, у нас добавился плейлист. Вот здесь, конечно, не очень хорошо сработали мои описания. Нажми на ссылку. Да? Вот здесь, конечно, для плейлистов необходимо было вытягивать все в одну строчку, чтобы ссылка была сразу же видна. То есть вот вместо худей, наверное, надо было для этих видео, которые не будут у меня использовать с трейлером, сразу же вставить мою ссылку. Но я сейчас так и сделаю. Так. Нажимаю еще раз добавить раздел. Если эта кнопочка не появится, просто обновите свою страничку. Опять же выбираю один плейлист. Опять же выбираю по вертикали. И выбираю следующий плейлист. Нажимаю добавить раздел. И свой последний плейлист. Ну Для того, чтобы народ сразу видел мою ссылку в этих видео, я сейчас немножко изменю описание. И вот эту вот ссылочку, ну, во всяком случае, для видео, которые у меня не будут располагаться трейлером, я ее подтяну наверх, чтобы сразу же ссылка была видна. Для этого я войду в творческую студию, прямые трансляции, все трансляции, нажму изменить и просто-напросто возьму, сделаю вот так. И аналогично проделаю с двумя оставшимися видео, которые у меня не выложены, как, как трейлер моего канала. В трейлере у меня ссылочка опущена, видна с призывом, а в роликах, которые не являются трейлером, ссылка тоже видна и кликабельна. Вот какое количество разделов вы выложите на свою страничку, это уже все зависит от вас. Еще раз повторюсь, лучше их делать вертикальными для того чтобы было открыто описание роликов и чтобы люди сразу видели эти ссылки если вы их сделаете по горизонтали то описание видео будет скрыто и народ не сможет так вот легко и просто щелкать на вашу ссылку вот такие с моей точки зрения абсолютно несложные действия вы делаете для того чтобы оформить ваш канал теперь у нас оптимизированный канал, у нас оптимизированные видео, у нас оптимизированные плейлисты. И если вы остановитесь на этом этапе, уже будет хорошо. То есть ваш канал будет работать, он вам будет приносить выдачи из поисковых запросов YouTube. Если вы хотите докрутить, сделать для того, чтобы ваши как бы видео, ваши плейлисты лучше индексировались и попадали в поисковую выдачу не только Ютуба, а и поисковых систем Яндекс и Google, вы должны помочь поисковым роботам лучше находить свои видео. То есть опутать, опутать свои ссылки перекрестными ссылками и позволить роботам с помощью пинг-сервисов и других действий достаточно несложных, но утомительных, быстрее индексировать ваши видео, ваш канал, ваши плейлисты. Как это все делается, я расскажу в третьей части. Интерес будет представлять для тех, кто продвигает реальные каналы. Вот для таких вот каналов заниматься всей этой, извините из выражения, работой нет никакого смысла. Если вы двигаете реальный канал, если вы занимаетесь продвижением групп, если вы занимаетесь продвижением своего блога, то вот эта вот информация SEO по-простому вам однозначно пригодится. Для каналов, с которых вы будете вести комментирование, и если у вас этих каналов всего лишь 2, 3 или 4, ну, заниматься всей этой работой я особого смысла не вижу. Потому что, конечно, такие каналы, они не смогут конкурировать с нормальными каналами по данной тематике, которые наполняются видео, которые активно комментируются. То есть продвинуть поисковую выдачу поисковых систем вот такие левые каналы будет крайне тяжело. Я бы вообще бы вам не рекомендовал тратить время на SEO-оптимизацию для поисковых роботов вот таких каналов. Но у кого реальные каналы, кто хочет разобраться в SEO, пожалуйста, смотрите третью часть данного видео. Вот видите, как все хорошо получилось. К концу второго часа обновилась аватарка. И мы видим нашу Елену Стройнову. Итак, на этом вторая часть видео трафик с Ютуба я заканчиваю. Кому интересно, смотрим третью часть. Не прощаюсь.